Хорошо. Сразу сходу могу вам дать такого автора гиперрейтер «Общаться с ребенком как?» Вот такая книга. Потрясающе написана. Подходит для общения с мужьями, трудными родителями. То есть, зачеркиваем слово «ребенком». «Общаться с людьми как?» Она имеет основной мысль теории «я-сообщение». Есть понятие «ты-сообщение» и «я-сообщение». Есть понятие ты сообщение, которое сразу взывает к войне. Ты не можешь так поступить. Не прости меня об этом. То есть, когда в предложении любом, которое вы строите, в эту словесную конструкцию, есть местоимение «ты», это сразу приглашение к войне. И вот тут вы получаете, а ты кто такой? А почему ты мне это говоришь? Что начинают тыкать друг на друга? Представьте такого вот, воина с копьем, который вот на все оружие держит копье. И вот они оба ты, ты, ты, ты такой. Там, по сути, даже похоже на такой некий пьяный диалог. Да, кто кого больше уважает. Вот, вот это нехорошая конструкция. Она убирается. Вы должны научиться строить предложение с отказом, просьбой через я-сообщение. Я-сообщение – это такая словесная конструкция. Я считаю, что вот так и так в моем мире будет неудобно. Здесь нет слова, нет, нет слова ты. То есть мы стараемся найти те формы, нам придется потренироваться, без репетиции это не получится. Это именно навык вот определенных тренировок. Как говорят, скрипты да, в продвиженческих там, разных бизнесах или вот как э, рабочий протокол. То есть у вас должно быть на тетрадочке записано, вот это вот все, и вот этими вот пунктиками, потом вы выбирайте нужное предложение. То есть это не встроено в обычного человека такая конструкция. Нас воспитывали, учили говорить как-то иначе, слово «я» не использовать. Вот эта вот фраза «я» последняя буква в алфавите, твои интересы не важны. Здесь нам приходится переучиваться и для многих, особенно взрослые поколения, начинать говорить через «я». Я говорю «я» сообщение. Я от этого там, чувствую дискомфорт, я от этого страдаю, мне неудобно, все от первого лица. То есть и ваше «нет» должно быть упаковано в контакт со своими чувствами. Вот так. Я здесь не успеваю. Это я говорю о себе, например. Что еще можем? Я не готова сейчас. Вот так. Если вы получаете критику в свой адрес и вам надо сказать, что я с своей критикой не согласен, мы не берем слово твоей, мы говорим по формуле Эрика Берна, игры, в которые играют люди, люди, в которые играют игры. Есть такой предлог по. И этот предлог называется услышь критикующее мнение там, как к быть подпилить ножки уверенности. Сбивать спесь этой критикой и не торопись соглашаться, вот как вот понурим голову, да, не торопись бунтовать, как ты можешь. Смотрите, слово «как ты можешь» мне такое-то говорить, это, опять же, получается такое активное нападение. Мы убираем конструкцию, ты, нельзя это делать. Мы говорим, я тебя услышала, но есть другое мнение. И вот эта серединка между да и нет, среднее состояние, опять же, мы возвращаемся к этой целостности, такой символ на мосты, пусть будет для вас значку. То есть, когда мы можем быть не согласны с чем-то, но не вступать в войну, а сохранить нейтралитет, как это делают хорошие руководители, топ-менеджеры, лидеры первого звена с высокопоставленными партнерами. Мы вас услышали, мы подумаем о вашем предложении. То есть мы говорим. Как бы да, мы не говорим мне нет, не да. Потому что, смотрите, если вас вынуждают куда-то втянуться или требуют прямо ответа немедленно, это насилие, потому что вами манипулируют. Даже вот ситуация выбора: Вы за этого кандидата или за вот этого? Пауза. А можно не участвовать? Раз. А можно вычеркнуть обоих? И получается, что когда я медленно иду к нет, ну вот этим вот неторопливым образом, я прохожу вот эту вот нейтральную точку нуля. Она, может быть, выражена словом, я тебя услышала. Спасибо, что ты сказал, но есть специалисты с другой точки зрения. Когда вот он говорит, ты плохая мать, да? вот такой вот момент, тоже такое нападение. А вот мы можем впасть в войну, сказать, а ты кто такой, да, посмотри на себя, и это будет война. А он говорит, я тебя услышала. Спасибо, что да, ты поделился, что заботишься о нашем ребенке. А вот, но, да, есть другое мнение. Да, и в этот момент мы не говорим, я тебя не спрашиваю. Мы получили послание, говорим, от бильярдного шара, мы не берем его на себя, чтобы его... Отклоняемся и пусть полежит на столике. То есть ты даешь мне что-то, что мне не подходит, что для меня съедобно. Положи вот сюда, на эту буреточку, на столик. Мне будет время, я это рассмотрю. Вот так. Поэтому я-сообщение это отказы через слово а, я чувствую вот эти чувства, для меня сейчас это неудобно, для меня сейчас это неприемлемо, я на это не хочу отвечать сейчас, я не готова дать ответ сейчас, все, вот эти вот формулировочки наполнены словами я, мои чувства, «мое удобство, мой комфорт. Если вы никак не вот, называется посягаете на мир другого человека, не становитесь это училкой воспитывающей, ты не можешь со мной так разговаривать. Вот у война растворяется, войны не будет. Вот так. И, конечно, для тех, кто смотрит наш эфир, чтобы вы чуть-чуть раскачали это позволение себе испытывать разные эмоции при вас, в вашем присутствии, и разные эмоции, чтобы другие люди тоже испытывали, не падая в обморок, да, и не было вот этого состояния, мы все умрем, как же я ему откажу, начните репетировать на котиках. Такое вам домашнее задание. Например, вы можете а, заказать меню и ну, можно не доводить до последнего момента, а потом позвать а, официанта, попросить его, переиграть. То есть, в каких-то нейтральных условиях, где это не будет связано с отношениями с близкими людьми, которые вам очень дорогие и значимы, То есть в общении с обслуживающим персоналом, где-то еще. Начните позволять себе состояние «я передумала». Вот так. То есть даже ваше же меню, вы правы, как любой там, заказчик, и вы в момент можете поменять точку зрения. Да, извиниться, да, сказать, простите, но я передумала. То есть э, не сейчас. Или от этого блюда я отказываюсь. То есть, вот так вот. Или если у вас вообще, а мир будет вам давать такие возможности, что-то не того качества вам подали, вы скажите, ребята, замените. Вот заказали кофе, они не спросили, положили сахар. Можно, конечно, долиться и пить, не говорить нет. Да? А можно сказать нет, ребята, а раз вот так вот. Изменить что-то, купить и вернуть эту вещь, поменять на что-то. Вот эти все такие маленькие репетиционные пространства помогут вам прокачать собственное право не всегда быть удобным даже обслуживающему персоналу. Да, и вы вот тут точно вас будет внутри все. Прочувствуйте, насколько у вас все запущено. А вот те, которые нас смотрят, если можете откомментируйте. Попадали вы в ситуации, когда вам надо было Помочь вам оказать услугу, но вы стеснялись пояснить человеку, который для вас там находится, функционально готов вас обслуживать и ну как соглашались на то, что вам не подходит. Насколько у вас в жизни ситуации бывают? Ответьте на этот вопрос. Если вы проявите смело себя напишите что-то в комментарии на эту тему, то будет очень хорошо.